Итак, все короче, привет всем, Маша. Сегодня обнова, да Чай я несу. Господи, надеюсь, что сейчас этот микрофон не зафонило, а то не забыла то, что не заорать. А -а -а, я все равно продолжу это делать. Ну блин, сорян, правда. Правда, я не знаю, как. Я а -а -а. мой микрофон молодец, короче. Подарите новый. Ну, вы не подарите. Ну и нафиг. Ладно, короче, обнову смотреть. Так, мы э, пока не посмотрим. но точнее, поедем. Поедем, ну, конечно, по пути. Звуки нельзя менять. Я просто хочу попробовать потом. Наложить музыку. Это тоже, наверное, надо травить. Блин, я не знаю. Ну короче, с того момента как я наложу музыку. Я в следующий раз посмотрю, может быть с фоном будет нормально. Просто, я когда хотела наложить музыку, все это так вот связывало, ставит музыку, и мне такие уши, нет, нет, нет, отрубите. Твергите, пожалуйста, невозможно, слушать невозможно. А я моя давай лесничий марисоль я не читаю квесты ну кому это вообще нужно никому Следую за лесничим марисоль и да простите что не читаю квесты я знаю что у меня есть но но я сама себя ненавижу, я сама так человек. В у меня нет мозгов, но... Да, я такая... Лесничий Эшли. Да, давай. Mm. Давай, детка, покажи нам. Сами читайте. Нет. Да я знаю, то что я начала уже читать видео, точнее, что mm. почти всегда. Или, можешь сказать, всегда. Или всегда? Не знаю. Но, ребят, правда, сейчас это все, все задания это все могут выполнить. Я не вижу смысла, это какое-то длинное видео, скучное, где буду читать весь этот бренд, который добавляет нам каждый год. Невыносимо. Берем. И тащим. Значит, не показалось или... Или вначале надо было делать этот лайфхак, типа вот так вот, да? Но как только я перепрыгнула через те бревна, моя ложь побежала к карьерам. Ну, надеюсь, что мне это показалось. Всё, не может быть так все просто теперь, вы разработчики. Ага. Идеально, наш костер уже можно поджигать. Да. Зачем я прочитала это? Не знаю, не знаю, не знаю, что вообще делать в этой жизни. Чтобы костер горел всю ночь, нам нужно больше топлива, и я знаю, где его найти. Неподалеку есть строительная площадка GED, где можно найти много хорошей... Др... Ладно. Древесины, ты и Лайтхоуп ее заберете. Воровать? Ни в коем случае. Здесь ничьи стоят на государственной службе. Я просто реквизирую это дерево для нашего общества. Поверь мне, все будет в порядке. Ладно, сейчас таки это буду читать. Может, и нет. Привези прямо на порядке прятки Недалеко от фестиваля летнего состояния. А и что? Я сейчас продаю свою самую ледную ложь в мире. Я не на ней сижу, потому что я вспомнила то, что на летнее солнцестояние. Надеюсь, что вы сейчас не, видите, не слышите звуки за кадром. Я думаю, что это происходит. Квартиры. Господи, мои уши. Ладно, надеюсь, что вы это не слышите. Короче, там такие были сердечки в лошади. И... Я бы хотела, чтобы это было моей любимой лошади Я так в прошлый раз сделала Да, удачи, баба с багом. Удачи. Я тоже люблю баги. Я не люблю но ненавижу бак на медали, типа, вы это знаете, ставьте дизлайк и отписывайтесь нахрен от меня, пожалуйста. Не знаю, что мне комментировать, и мне вообще не суждено снимать это. Я так редко выкладываю видео, не каждый день. Вообще позорище, что я делаю на Ютубе и несу какой-то вред и пою какой-то. Ладно, Ладно, меня мышка... немножко бомбануло то что у меня мышка лаганула, не собрала. Мышка не лагай. Да, да почему? Косметировал вот. мои другие видео, ты понимаешь, что с моей мышкой? Просто бесит, бесит меня. Покажу. <свист> <свист> Этих дров должно хватить для начала. Наверняка Кима из мистфола попозже принесет еще веток с дорожек, которые она расчистила. Отлично, вечеринка будет жаркой. Снимать это так долго нужно невыносимо, боже. И это каждый год, боже мой! Время сожигать. Обычно это делаю я, чтобы гарантировать безопасность. Но ну, твоя помощь была просто нет с ними, так что, возможно, ты захочешь что-то сделать. Даже костер осторожней, чтобы вы почаще всю нахерану, я подожгу. Надо смотреть, что мы ворки. Смотрите, Фу, какая штука. Я могу снизить, если можно, можно, можно, можно, а можно, а можно, пожалуйста. А мы лошадь здесь, но... А можно, можно, можно. А? Смотри, какая накрутная, офигенная, офигенная, понятно, с ней скачем. Ребят. Мы сейчас, наверное, ожидали здесь какой-то музыки эпичной, да, но... А я не знаю, что делать. Я не знаю, это настолько тупо. Но... Настолько тупо. Но это штука, правда, как-то. Смотрите, она... Она торчит. Это мой хвост, он горит. Моя жопа горит. Эпик баба, прям вообще... Ну, вообще, прям класс, класс, прям столько веснушек у нее, прям настоящая сельская женщина. Господи, не снимала, в тот момент он мне подлагивали. О, подлагнула, не знаю, так вот или нет, потому что если она у нас не было, Чем было что собственно сделать? А, а, поджечь, поджечь. Поджечь. В смысле не может. Она вам кто такая? Ну, то она какая-то вам это? Я не знаю, как это комментировать. Ау, ты классная. САП зажала в голос, какой глухли. О, микрофон, который он сейчас... Фонить я опять не прочитала. Извини, иногда меня немного я Хорошая работа, очень классная. Видимо, я там только что занесло к меня, да? За шкваром, накрыла просто смехом. В душе. А если бы я это слухну, Кто смотрел на старые видео, тут на какие-нибудь... Ничего нечего наружать. Хотя нет, я сейчас помню. Опять чисто, точно. Случайно. Это не лечится. Ребят, я не знаю, как вы на видео вы вообще слышите, И вы меня сейчас нормально, потому что я сейчас охлапну. Пока страшно. Я не могу. Я что-то норм. Просто пипец. Что он нар ⁇ т. Господи, что с ним? Ладно, ноу комминс, ноу нельзя праздновать не солнцестояние без шеста, ну да, мы будем танцевать, баба, уйди, уйди, уйди, мне нужно будет себя выразить, уйди, уйди, уйди, уйди, мы будем, мы, мы будем танцевать, стриптиз, да, добро пожаловать в бордель, он должен быть достаточно длинным, чтобы ему было видно издалека. А еще прочным и толстым, чтобы простоять несколько недель. Гости праздника будут называть вокруг него. это так странно. Казалось, что идеальный шест. Есть недалеко. Это самого старого Джаспера. Он сказал, что совершенно не про то, чтобы мы его взяли. В одиночку мне его не унести, слишком тяжело, но у тебя хорошая сильная ложь. Может быть, вы с сможете принести этот шест? Лошадь моя не согласна. Мне не застану, где моя лошадь. Ну... Удачи. Кто-то там. Вот э, просто догадайтесь. Честно. Ой, я жопу еду туда. Правильно, вот через эту... О нет. О нет. Нет. Разработчики. Разработчики. Я не сдамся. Я, не сдамся. Я так просто не сдамся. Я так просто не сдамся. Я так просто не сдамся. Я Уху! Я пятница к вы. Я пришла с ним бегать. Вот и я тур, зачем мне палки сдала? Смотрите. Блин, ладно, на палке тебя забьем. Давайте другой сейчас наук Смотрите, Смотрите, вам сейчас прикол покажу. Если так, конечно, сейчас так будет. Так у них опыточку отдают, ладно. Пусть они такого тоже не дают. И что-то еще вообще забыла, сколько у меня было. Смотрите, на карте не указывают. Тут а опять прошел, вот то же самое было. А здесь указывают. Ненормально как-то. Я хотела сказать не здесь, а на миникарте, типа, указывает. Она огромной нет. Ну вот, видите? А так бы у нас было бы. У нас были бы крылья, типа. А, -мо, такие слепая. Я бы даже смонтировала, может быть, у меня подруга вальцевого лавлара. Ну, пиар, пиар, пиар. Ладно, все равно не русская. И, скорее всего, вы уже все эти знаете или не знаете. Но. Собственно, неважно. Вот, короче, у меня было видео, где я вот сюда взяла и стала летать. Встала, бери, факел флай. Не, пойдемте полетаем. Все-таки пойдемте. Хочу летать. Хочу летать. Господи, ребят, я надеюсь, то, что, ну, по крайней мере, таких пока комментариев не было. Э, я бы. Возможно, шутила даже лучше своего рода, но просто, если бы я это делала, мне бы таким неадекватным назвали, господи. Не Забочным неадекватом. Это мне так стыдно перед вами, поэтому я пытаюсь скрыть вот все, что я реально хочу сказать. Так бы у меня просто... Просто дизлайка, отписка, хотя... О, это, наверное, давно сделали. Подписаны какие-то лохи, но я вас люблю. Ай, это было нескорбление. Это было, это было проявление любви. Бьет, значит любит. Так, ладно, запуск ракеты. Не удался. И... Если хотите, то напишите в комментариях, если... Вы хотите, моего неадекватно а смешные видео, все такое. То же самое касается, касается моих сериалов. Мне очень стыдно доставлять многие шутки. Я все стираю видео под основную аудиторию адекватно, правда, ребят. Просто не знаете, как мои сценарии выглядят изначально. Это ужасно. Это ужасно, насколько они. Ах. Насколько там шутки моего типа, которые не все поймут. Может, все поймут, но просто скажут. Типа какая дура, возможно, смотреть. Значит, ребят, а как я это делала раньше? Что-то не понимаю. Что-то не понимаю. Вообще не понимаю. Вообще не могу понять. не могу понять она понять не другое дерево надеюсь что этот ролик получится не слишком длинный, потому что и так много квестов постараюсь все обрезать и туда к этому я вот сейчас вот таким бредом занимаюсь ребят ну бред гораздо для меня забавнее чем понятно что да и там квесты но еще заметил она бы медленнее прыгает А я думаю, вы не будете против, если я буду, ну, брзать. вот, тем более, эти квесты, потому что, ну, они, блин, для всех. И мне кажется, вот, это бессмысленно, вот, просто. Бессмысленно это все заново снимать. Точнее, я это и не снимала. Ну, а, я имею в виду, заново все это видеть, слышать, скучать, вот, посмотрите, как это то сейчас летать. <музык> Алле, оп. Мне так нравится. Мне так нравится. Ай. Все, ну, давайте. Так. Аллея. Оп. Um, ладно. Давайте. Вот сдал вот повернулся. Аллея. Оп! Так, что-то. Нет, нужно же подальше отлетит. Я поняла, я поняла. Вот вы тоже будете найти, заходитесь поредать. Я для костра. Ой. Жалко то, что я для костра. Ну, те вещи сдала. Так бы у нас вообще сейчас кривик вот были. Ну, я шло. Мог... Ч я могу сделать? Опять не в ту сторону повернула. Хотел туда улететь. Помните, я вам на видео показывала. Давайте в последний раз, если эту сторону не увлечу, то, то значит, э, не рукожоп. Так. Нет, что после какие то делал, я занимаюсь такой хренью. Если повернусь налево или направо повернуть. Ладно, мы вообще улетели не в ту не в ту сторону. Нормально. Ладно, давайте возвращаться к этому празднику. И, конечно, я не возвращаюсь к празднику, а иду прокурить сюда наверх, чтобы сделать скриншот, как я улетаю. Я знаю, что я могу на ту гору залезть, но, но это слишком, слишком банально. Нужно удивлять в 2017 году людей по-другому. Мы ж не в танке живем. Снова человек, который постоянно в танке. Немножко обо мне. Ребят, идиотка что-то собиралась, потому что мы празднуют здесь. Мне нужно здесь прыгать. Давайте. Оп-оп-оп. А, ой, тихо, тихо, тихо, тихо. Не хочу я обратно лезть. Прыгаем сюда. Ну давай, ты же умеешь летать, у тебя крылья есть. Камон, камон. Помню, это нереально. Я какая-то дура. Она мне ничто не держит перед паркуром. Оп. А смысл под все занесут не наша Так, так. Вы готовы? Вы готовы? Я готова. Сейчас полетим. Полетели! Ух, как вышло. Если она типа... Вот так вот. У меня там... Наверное. Во, великолепно. Или вообще, какого-то вышло. Я не знаю. Ну пусть так будет. Все, давайте дальше выполнять косты. Так, и так, и так. И так. И так. У нас оставляем это здесь. Здесь ничего делать. Отличная работа, напомню. Нет, там, кто-то благодарит Томаса. Вот что они такие упорные. Все, красиво. Давай накрывать на стол. Я тебя чувствую, лжанка, что ли? Гениально. Я не знаю, что здесь вообще комментировать. Самый типичный квест. Никакой не сюжет. Как распознать свою лошадь? По шесту? Для стриптиза. Ой. В ну, Тут мы строим. Молочный бордель. Ничего не понимаете. Сюда положить. Все. Отлично, теперь его нужно украсить. Ты что? Ты игра для детей. Ты что делаешь? Что? Ненормально, что ли? Ну, видимо, да. Я не знаю, я уже говорила о том, что ты видимо, может получиться длинным, но я буду его сокращать, как могу. Тебя я говорила. И знаете, что мне еще интересно? А, нравится ли вам, когда я сокращаю, или вы не против длинных роликов? Вот это тоже напишите. О, вряд ли что-то подписать. Вы просто напишите классами там еще что-нибудь, ребята. Я хочу услышать ваше мнение. Давайте будем не с стадом, а иметь личное мнение. Я ни на кого обижаться не буду. Честное слово. Да, я, походу, все таки повторилась, но... Ребят, господи, просто типа, так долго делать, так много чего можно рассказать вам, кроме их чтения, что, чем я и не занимаюсь. Поэтому... М я матью. Зачем я читаю чат? Зачем я читаю, что они пишут? Как? Ну, я знаю... Да, я понимаю, то, что ты не сюда, но все равно, почему чему могут нажать, Разработчики. Вот, и подкручу. Я повторяюсь, потому что реально долго я это снимаю. Потом буду долго это всё делать. а, -а, -а Мозги болят. Ты че ожжалась? Ты же такая идиотка. Ага, спасибо Ну все, можем заканчивать, видимо, роник uh -huh. Все, можем заканчивать, да? Все, всем гг ВП Great, good game, well played Все uh -huh. NPC не хочет с нами больше разговаривать Может быть, сейчас он захочет Захочешь? Пожалуйста. О, он захотел ты Захотел! Не могу в это поверить. Окей, где малошадь? Где? Где? Где? Где лошадь? Где, где лошадь. Нет, это шесть. лошадь не шесть. Но я не уверена в этом. Вот моя лошадь. Короче, я опять повторюсь, ну. Но... Ага, может, я будто бы не говорила. Я повторяюсь, потому что слишком долго записываю это видео. И, может быть, от памяти это волбашки. Мне кажется, что я будто бы что-то не договорила. Я не помню, что было. Я... Нет, давайте я не буду дальше говорить эту мысль, потому что я очень тупая. Я, я, я думаю, у них это слышать. Будете вот эти вот такого человека, у которого, видимо, мозги настолько деградированы, что они могут так вот круто срезать. Да, учитесь все, пригодится жизни. Да-да-да, пригодится. Поэтому, ребят, если слышите, что я что-то не договариваю, то так как ты и переймитесь, задайте какой-то вопрос. Не бы просто оправдываться что-то договаривать. А, это не всегда? Ну, очень много такого. Ребят, я это не специ... Списа... <смех> я это не случайно не Просто нет в времени на это. Я говорю так кратко. Если вас это интересует, то спрашивайте. Потому что главная цель ролика это... Не разговор о моей жизни, о моей тупости. И всякое такое дичи. Так, так, так. Динамики поставили. <по поговорили. Опять не прочитали ничего. Ничего нового. Дилан, Дилан. Пахнет так вкусно. Я тебе не служанка, ты. Урод. Ну все, Билла, у тебя бан. Мой любимая шутка. Шутка аутиста. Так, я прям так успокоилась. Нет, нет, я не нормальная, тупая, безмозговая, вообще. Я опять ничего не прочитала. Кстати, я не могу, я не могу. традиции ничего? Ну поняли, да. Это шутит, как я понял понял так что мне чем мне что мне делать подождите а ага, всю ее вспомнила сейчас сейчас ребят конечно могу то показаться но по моему подождите это как у меня давно от этого вот все находится а, я типа их уже сделала. И думала, надо сейчас будет собирать. А, -а, -а боже! Грибные венки. Ну, за что вот так со мной? Почему же я такая глупая? Все, мы оставим сюда. А, надо еще один сделать. Или в прошлом году их надо было все-таки какие-то собирать, цветочки потянуть. Понять скоро будет сердечки не любимой победы. Айт-хоп, я не отношусь тебе с игнором, но просто просто я ту лошадь люблю больше. Господи, нет Слух не хочется это читать. <смех> Дети. Дети. Я не знаю, как играть в эту игру. Но я тоже в нее играю. Магично. Лягушек. Ты ведь помнишь движение, ну конечно. Конечно, я... У меня огромное подработаю всегда. Ты работала здесь, учет? что? Ну что, думаю? Терс на здесь работает? Да. Я полетели. Мы сегодня летаем. Обломбок не работает. Ладно. Тур, тур, тур. Идем сюда. Если ничем, Угадаешь, какая? Господи! Господи! Ребят! Может быть, я просто слишком озабочены. Это бесит. слез наверное. У -у. Старый флажок, не знаю какого года, с немножко обновленными текстурами, не знаю какого года. Он, да, крутяк, спасибо за такую. было не очень как-то так схлипывает схлипывает -с а все правильно никогда не могут течать слезу когда вижу развивающийся хорейский флаг даже если твоя родина не йопик любая молодая леди которая любит лошадей может считать его своим домом мы все здесь семья и поэтому это будет лучший фестиваль для этого состояния в мире чуть-чуть че а теперь включаем музыку, начинаем банкет, фестиваль, дневное состояние начинается. О oh, да, oh, да наконец-то открывается этот so, долбаный bon Итак, квесты у нас в Бордео закончились. На, закончились. И у нас здесь. Да, все. Тут как всегда Венки можно садиться, там можно играть на инструментах, все такое. Я знаю, лучше бы скриншот сделать там, да, но у меня будет сами тупый, конечно, всегда, самый тупой, не превью. Здесь у нас детский не дает опыт, поэтому это не буду делать. Вы сами узнаете. Так. А, ну сегодня собираем, посмотрите. Давайте собираем. Здесь есть рыбалка. Или это есть рыбалка? Может с Джошем? И с этим Джастином? С разными персонажами, но я не вижу смысла тратить на время. это время. так слишком длинный ролик. Не можно полить сток? Можно? Можно? Можно ли Спасибо. Знаете, только с хотел поговорить? С метеором. Если не могу говорить. А, да, давайте тогда поговорим с Алекс. Алекс, Алекс почему у тебя ник внизу? Не, это хотела, не хотела ваш диалог. Ладно. Не, самое прикольное будет это, если ролик получится не такие как я думала. И зря то, что я тут много чего не читала, не смотрела. Простите меня. Господи, я это не снимала. Как всегда, труба и вруба запись. Вот, короче, выпускный цветок, или где-нибудь, капец. Такая цветок прижатка, может быть, если все собрала. Гадалась просто. Глупая, какая же в палатку жди видения. Вс, я вспомню, что это. Но, блин, это должна была быть любимая победа. Ну ладно, у меня уже с ней есть скриншот, ничего страшного. Вы то же самое слыхал. И сейчас.. Да! Да, жри траву. По машинам ручкой. Милота. Господи, она такая крутая, мой да. А человек, которым им управляет, просто какая-то дура, идиотовая, больная. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так я хотела очень сильно здесь купить. То, что я не успела купить. Ну, я просто накоплю, наверное, или нет не знаю почему нет стата опять нет стата вот, это вот, вот этот костюм не купила вот это у меня есть просто я не хотела надевать так разработчики вот это вот не купила понял понял принял и вот это еще то у меня есть у меня нет вроде бы сюда продается или нет мне это не нужно ну ладно ребят здесь что показал все давайте по под конец потанцуем и играем на инструментах да ⁇ -мо ⁇ что с не пьяная и мои баги не пьяные и компьютер который мне надо почистить потому что он на рыб, здесь что он идет не слышно а -а -а. Чего? Чего? Ладно. А, -а, а, то есть, типа, теперь можно брать э -э без очереди. Да? Кидаем ее просто в Да? Прости. Какая-то началка. Нужно включить музыку. Ну, музыку на фоне вырублю. Уж простите? Уйди, пожалуйста. Привет. Привет. Ребят, разработчики-дебилы еще произошло угу. в принципе ничего нового а если вам понравилось это видео то не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео всем огромное спасибо за просмотр и пока пока